Меня зовут Кузнецова Вера, я продакт-менеджер компании Ферон по Садово-Парковому, ландшафтно-архитектурному освещению и белтлайт. Сегодня мы с вами поговорим по ассортименту компании Ферон, и, конечно, я скажу о новинках этого сезона. А пока скажите, меня хорошо слышно, видно? Напишите, пожалуйста, в чат, видно ли меня, слышно. В порядке, отлично. Хорошо, тогда начнем. Первая группа у нас — садово-парковые светильники. Для начала расскажу о преимуществах этой группы. Всего в компании «Ферон» 38 серий модельного ряда, очень широкий ассортимент. В универсальной гамме корпуса у нас есть и черные, и белые цвета, и черное золото, коричневые, очень много всяких различных оттенков, 470 СКЮ насчитывает эта группа с различными вариантами установки, о них я еще чуть позже расскажу. Все светильники характеризуются высокой степенью защиты проникновения влаги и пыли IP44 и выполнены из качественного материала, это металл, либо алюминиевый сплав, либо кованное железо и рассеиватели, это стекло, каленое стекло. Также у нас в Предусмотрен резервный склад запчастей. Для большинства серий предусмотрена оперативная замена. И что касается модельного ряда. да, У нас раньше в ассортименте все серии были именно в таком варианте. У нас имелись модели на стену, подвес, постамент, на столб, метровый столбик, двухметровый одноголовый, двухголовый и трехголовый. Но мы оптимизировали большинство линейки. и новые серии уже к нам приходят в таком виде. Это метровый столбик, модели на стену и подвес. Так. и Перед вами первая часть нашего ассортимента. Это серии в стиле классика. Вы видите четырехгранные, шестигранные светильники в различных цветовых гаммах. Белый, черный, черное золото из металла, из алюминиевого сплава, и также в пластиковом корпусе. Следующая часть нашего ассортимента – это серии в стиле модерн. Здесь вы уже видите различные варианты плафонов, текстуры стекла и различные крепления, также кронштейны. В черном цвете, в коричневом также цвете, в белом золоте, любой вкус и цвет. И следующая часть ассортимента, здесь у нас представлены также новинки этого сезона, о них подробнее расскажу чуть позже, и модели из кованого железа, это премиальная серия, вы видите в нижней части слайда, у нас уже большинство этих светильников, наверное, второй год получается, уже стали ходовыми моделями, ручная работа, кованое железо, каленое стекло, И перед вами серия Optima. Мы отдельно выделили эту серию. Представлена у нас различными плафонами, различным цветом плафонов, широобразной формы, и также опорами, также различной высоты: на 60 см, на 6 см коротенькая опора, метр двадцать, метр восемьдесят. Вот также мы выделили отдельно способ установки на короткую опору в таком виде интересное дизайнерское решение. И, конечно, лучше комбинировать шары различного, различного диаметра между собой. Что касается новинок. Уже в апреле к нам поступит серия «Бергама». Это совершенно новая, новая серия. Аналогов у нас еще в ассортименте нет. Обратите внимание на столбик. Новая форма вариант столбика на 60 сантиметров, в черном цвете, из алюминиевого сплава, рассеиватель, каленое стекло. Серия «Будапешт», также алюминиевый сплав, рассеиватель из стекла. Аналогов на рынке тоже этой серии в нашем ценовом сегменте нет. Обратите внимание на интересный дизайн кронштейна, корпуса светильников представлены также моделью на стену, на цепочке и метровым столбиком. Степень защиты этих светильников тоже IP44, как я и говорила про все садово-парковые. Серия «Варшава» представлена в кофейном, кофейно-шоколадном оттенке будет, тоже к нам придет она в апреле. Вариант на стену, на цепочке и столбик. Серия «Мадрид» у нас уже давно в ассортименте, и в этом сезоне мы ее пополнили моделью на постамент. Также у нас доступна модель двухметрового столба с двумя плафонами под заказ. Уточняйте, у менеджеров по срокам и по стоимости. Вся серия у нас из скованного железа, рассеиватели стекла. В таком виде серия «Мадрид» у нас может быть расположена где-то на веранде вдоль дорожек, есть ли какие-то вопросы по садово-парковым светильникам? Можете пока писать их в чат, я на них отвечу. Либо, если появятся позже вопросы, тоже пишите, я еще вернусь тогда к ним. Если на данный момент нет вопросов, тогда перейдем к следующей группе. Светильники венчающие. Это совершенно новая группа в нашем ассортименте. Это светильники для установки на стол. А перед вами модель SPA 7010, мощностью 50 Вт, Это светильник со световой отдачей 100 люмин на Вт, цветовая температура 5000 К, которая, как мы считаем, более популярна для проектов, но также, возможно, у нас будет заводиться и модели с другой световой температурой, также по запросу можно обращаться под заказ, допустим. А гарантия светильника 3 года. Корпус у нас из алюминия и рассеиватель поликарбонат. Следующая модель это уже под брендом Ferron Pro у нас представлена. Так как светильники установлены, светодиоды острым, высокая световая отдача 140 люмин на ватт И 5 лет гарантии являются основными преимуществами. Также скажу о том, что этот светильник возможно установить в двух положениях: вертикально на стол как здесь представлено, и как консольный светильник на кронштейн. Кронштейн также имеется у нас в ассортименте. И мощность этого светильника тоже 50 Вт. Цветовая температура 5000 К. Повторюсь, если возникают вопросы, пишите в чат. И мы переходим к следующей группе. Это ландшафтно-архитектурные светильники. Об основных преимуществах пару слов. Светильники у нас представлены столбиками, подсветкой архитектурной, прожекторами, тротуарными светильниками и подводными светильниками. Всего более 300 семей SkyU у нас, до пяти оттенков цвета свечения, включая GB и зеленый, такие редкие цвета свечения, и до 7 вариантов мощностей тротуарных, у прожекторов. Высокая степень защиты IP 50, от IP54 до IP68, что касается именно подводных светильников. Все светильники выполнены из качественного материала, тоже алюминия, либо нержавеющая сталь и рассеиватель-каленое стекло. так и Перед вами представлены четыре серии. Ранее они у нас были названы вот эти две серии как техно, теперь у нас произошло переименование этих серий. Серия Сеул, представлены тремя моделями, настенными светильниками, столбиком. Серия Сан-Франциско, Торонто и Сиэтл. Торонто и Сиэтл — это новинки прошлого сезона, я думаю, что вы уже успели с ними ознакомиться. Они являются аналогами серии «Сан-Франциско», только у нас а, здесь уже немножко другой плафон, матовое стекло, либо вот с таким интересным дизайном. А, и по серии «Сан-Франциско» хочу отметить, что у нас появилась, появилась модель на постамент. Она к нам уже придет где-то в мае, в мае-июне, а, новинка этого сезона. Так, я смотрю, у нас появились... Так, вопросы по светильникам с светодиодами с остром Нет ли сложностей с поставкой этих светодиодов в вашу продукцию? Так, ну у нас на данный момент у нас есть наличие эти светильники, поэтому, в принципе, проблем больших нет. В будущем, возможно, мы как-то пересмотрим эту линейку. Так, и отдельно я вы, э, выместила модель на постамент в черном и сером цвете. Это вот серия Сан-Франциско. Таким образом выглядят эти светильники во включенном виде. Вот перед вами варианты размещения на стене. И вдоль дорожек. Варианты размещения столбиков. Перейдем к новинкам. А серия Рио поступит к нам вот буквально на днях, возможно, уже завтра-послезавтра она будет в наличии. Эта серия представлена моделями на стену с одним патроном с двумя и столбиками, тоже с одним и с двумя патронами. Ее преимущество в том, что у нас установлен патрон GX53 с пружиной, и лампа практически довольно близко примыкает к рассеивателю и создается эффект светодиодного светильника. Также здесь присутствует возможность поворота плафона на 180 градусов. Сейчас я вам продемонстрирую образцы поближе. Это настенный светильник. Видите, здесь также у нас есть акриловая полоска, через которую будет проходить свет. И столбик. Образец столбика в включенном виде. Вот таким образом можно поворачивать Плафоны на 180 градусов. Вернемся к презентации. Следующая серия «Берлин» тоже ожидается в начале апреля. Это светильники под, патрон, под лампу Е27. Максимальная мощность лампы – 15 Вт. Серия представлена моделями на стену, а также столбиками на 45 см, на 75 см. И столбиками с розеткой и с датчиком движения освещенности. А у модели с датчиком движения освещенности предусмотрена регулировка времени задержки, пороговой освещенности и расстояние обнаружения чувствительности. Эти модели тоже у нас новые в ассортименте, аналогов пока нет. Скоро их уже ожидаем. Корпус у нас алюминий и рассеиватель поликарбонат. Далее серия «Техно». Уже очень много лет в нашем ассортименте и все еще не теряет своей популярности. Это серия из нержавеющей стали с пластиковым плафоном, вставлена моделями как на стену, так и столбиками различной высоты. Варианты установки вдоль дороже. Где-то на веранде, возможно. Серия техно также представлена у нас моделями на стену и на потолок. В корпусе из нержавеющей стали и в алюминиевом корпусе. Под патрон E27, и также под патрон GX53. Серия Kyota. Интересного дизайна светильники. Также у нас уже пару лет в ассортименте. Возможно, установка где-то на веранде или в беседке. Интересное такое решение. Материал алюминиевый сплав и рассеиватель с пластиком. Вот патрон Е27. Серия Boston. Представлена у нас моделями как под лампу ГУ-10, как под Е27, так и в светодиодном варианте. Уже в прошлом сезоне у нас поступили эти новинки. Если кто-то еще не в курсе, обратите внимание, у нас есть светильники на 10 Вт, на 20 Вт, на 15 и на 30 Вт. С цветовой температурой 3000 К и 4000 К, в черном и сером цвете. Светильники серии «Бостон» могут быть установлены как на улице, так и для интерьерной подсветки. Также очень популярны. Перейдем дальше к светодиодным вариантам. Это архитектурная подсветка. Совершенно разные формы, разные мощности у нас представлена. Например, модель DA690 да, 109 это новинка прошлого сезона, набирающая все большую популярность. Ну и мощность различная. Есть на 12 ватт, на 5 ватт, на 6, на 10 Вт. Различные варианты и формы. Перейдем к сериям Майами и Нью-Йорк. Уже стали они бестселлеры на нашем ассортименте. И в этом сезоне мы дополняем модельный ряд еще моделями цветовой температуры 3000 Кельвин. Они придут к нам уже в июне. Серия Мельбур. В этом сезоне эту серию у нас пополнит модель прямоугольной формы. Напомню, что все светильники в алюминиевом корпусе и с рассеивателями с поликарбонатом. Мощность светильника 12 Ватт, цветовая температура 4000 Кельвин. Данный светильник у нас будет представлен как в светодиодном исполнении, так и с патроном е 27 Сейчас продемонстрирую вам оба образца. светодиодный вариант, 12 ватт. Как он выглядит? В включенном виде. И вариант под лампой. Здесь уже установлена лампа 3000 кельвин. Вы можете поставить любую другую. Так, любую другую с мощностью до 15 Вт, естественно. А следующая серия New York. У нас будет представлена еще одной моделью, новинкой. Где-то уже тоже в первых числах апреля к нам поступит. Мощностью на 6 Вт. А эта модель у нас меньше формы, чем остальные модели серии New York, которые у нас уже есть. Ну, мощность такая же, 6 Ватт. Тоже продемонстрирую вам образец. Такой компактный светильник, интересная форма. Серия Сингапу. Представлена будет пока моделью только на стену. Мощностью 14 Ватт. Этот светильник может вполне себе заменить основное освещение да, в каких-то вариантах. Также будет служить и архитектурной подсветкой. Корпус у нас и кронштейн-светильника из алюминия, и сам рассеиватель с поликарбоната. Также варианты размещения архитектурной подсветки перед вами. Ее можно расположить как группами по несколько светильников, так и по одному, по два светильника. И перейдем к светильникам для подсветки ступеней. Они у нас тоже уже больше года в ассортименте. Это светильники со сменным модулем, накладные, мощностью 5 Вт, корпус из алюминия в черном и сером цвете. Варианты расположения светильников. Также могут быть использованы где-то в интерьере, либо для подсветки ландшафта. Светильники серии Chicago, это уже встраиваемые светильники, они у нас в комплекте вместе с монтажным коробом идут, мощностью на 5 ватт и на 3 ватта. Световая температура, также уже 4000 К. Также у нас есть для подсветки ступеней в ассортименте варианты и из пластика. Но пусть вас это не пугает, это достаточно крепкий материал. Тоже степень защиты у нас представлена в этих светильниках P65, мощность 1 Вт. Но для интерьера, допустим, или для подсветки уличной также может быть использовано, где нужно сделать какие-то акценты. Естественно, это не основное освещение. Архитектурные светильники с узким лучом. У нас теперь есть в ассортименте две модели. В прошлом сезоне мы пополнили линейку модели SP5002. Она у нас в черном цвете. И также у нас уже давно в ассортименте модель SP5001 с различными цветами свечения, прощения, с цветовой температурой на 6400 кельвин, на 2700, и также красным, зеленого, синего цвета. Следующая серия «Токио», она у нас представлена настенными моделями и столбиком на 60 сантиметров. Настенные модели у нас могут комбинироваться между собой, это светильники мощности на 7 ватт и на 12 ватт, и столбик у нас мощностью на 7 ватт. В черном-белом цвете настенные доступны. Серия «Лос-Анджелес», светодиодные столбики, тоже у нас стали уже популярными, с прошлого сезона все-таки есть тенденция к росту, до да, продаж светодиодного освещения. Мощность столбиков 10 ватт. И вот так они выглядят в ландшафте, дают интересный световой, световой, световой решение, световой эффект. А серия Дубай это новинка, которая придет к нам тоже уже на днях. Перед вами уже столбик показан. Линейка представлена настенным светильником и столбиками на 40 сантиметров и на 80 сантиметров Сейчас поближе покажу образец настенного светильника. Рассеиватель у нас из акрила. Выглядит вот в точь -точь, как стекло, дает такой же эффект, но более удобен для транспортировки. Допустим, он не будет... Разбиваться так, как стеклянные рассеялись. Двойной. Надеюсь, что видно было. И варианты установки в экстерьере как настенных светильников, так и столбиков для подсветки дорожек. Совершенно новая линейка. Это ландшафтная. Архитектурное освещение у нас, да, и светильники для архитектурной подсветки серия Corfu. Аналогов на рынке еще нет именно такой модели. Есть похожие светильники, линейные накладные, но они интерьерные, а у нас будет уже именно архитектурная подсветка IP54. Ну, в интерьере вы также сможете их располагать, но именно преимущество в том, что она подходит и для подсветки фасада, например. Данная линейка будет представлена светильниками мощностью 15 ватт, 30 ватт и 45 ватт. В цветовой температуре как 3000 кельвин, так и 4000 кельвин. И а, различные длины вот светильники на 50 сантиметров, на метр и на полтора метра. Образец вам продемонстрирую. Довольно тяжелый светильник, очень много металла по бокам открыл, подключенный в виде Такого. плана серия. Ну и визуальное представление этой серии а, можно установить для подсветки около входа, например, или на веранде. Следующая новинка – серия «Миконос», аналогичная модель, но у нас уже идет акриловый рассеиватель с четырех сторон. И также она будет представлена на 15 Вт, на 30 Вт моделями и на 45 Вт. С температуры 3000 и 4000 Образец, Это не 50 сантиметров, тут меньше, 45. Образец. Подключены. Варианты расположения светильников. Они могут также комбинироваться между собой различной длины. И перейдем к следующей группе. Это архитектурные прожекторы. Эта группа у нас очень давно уже в ассортименте. Она представлена как линейными светильниками с различной мощностью, так и круглыми прожекторами. Также напомню, в нашем ассортименте есть уникальный цвет свечения зеленый и RGB с плавной сменой цвета с автоматической, не требующей контроллера. Кроме того, у нас есть прожектора линейные, которые управляются именно контроллером. дмх управления. также к ним Необходимо для подключения трансформатора, тоже есть у нас наличие на 150 Вт и на 200 Вт. Варианты свечения этих прожекторов. Тротуарные светильники. Они у нас доступны в ассортименте как под лампу, так и светодиодные варианты. Как я уже говорила, различной мощности от 3 Вт и до 36 Вт с различной цветовой температурой и с цветами свечения RGB и зеленый. И также есть светильники, которые устанавливаются в грунт в светодиодном варианте, в варианте под лампу. А светильники для фонтанов представлены у нас сейчас в ассортименте тремя моделями на 12 Вт, 1 Вт и на 3 Вт с цветовой температурой 2700, 6400 и RGB. Степень защиты у них IP60+. Кроме того, у нас есть светильник с парогенератором с мощностью 65 Вт и 150 Вт. И получается у нас цвет свечения здесь тоже RGB. И светильник требует подключения трансформатора, он уже есть в комплекте. Есть ли какие-то вопросы по ландшафтно-архитектурному освещению по предыдущим группам? А в PDF-формате, да, можно будет получить презентацию после обучения. Еще какие-то вопросы? Так, если вопросов пока нет, перейдем к последней группе, это Belt Light. Как вы знаете, Belt Light уже стал у нас не просто праздничным освещением, но не просто сезонным, да, он у нас продается круглый год. Он используется и для освещения веранд, беседок, кафе, ресторанов. То есть это не только новогодний вариант. И также у нас есть. Варианты Beltlight моделей как в бобинах, так и в комплектах тоже для любого клиента, как для проектных продаж, так и для каких-то клиентов размещения, например, у себя где-то дома. А комплекты будут идеальным вариантом на 13 метров, на 8 метров, в белом-черном цвете. И Beltlight в бобинах также на 25, 50, 100 метров, но пока только в черном цвете. И в том году, получается, в конце четвертого уже квартала у нас поступила новинка Евроболтлайта на подвесах. Возможно, кто-то еще не знаком с этой моделью. Есть варианты на 25 метров бобинов с сетевым шнуром, который отдельно у нас подключается. Этот вариант возможно подключать в линию, несколько болтлайтов. И вариант комплекта на 13 метров. Здесь уже готовое решение. Ну, как я и говорила, размещение булл-лайта, возможно где-то на верандах и как праздничный вариант к Новому году. Так, если есть какие-то вопросы, задавайте по предыдущим группам тоже, по ассортименту, по новинкам. Если нет вопросов. Да, спасибо за внимание. Если возникнут вопросы, можете задать своему менеджеру, мне их передадут. Да. Хорошо, тогда спасибо за внимание. Хорошего дня.